Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас рубрика Файберглик без прикрас. А значит, у меня скопились пустые баночки. Я оставлю вам самые достоверные и честные отзывы. Начнем со средства для мытья посуды. Это у нас малинка. Самый потрясающий аромат, самый классный, но самое жидкое средство. Девчонки, я с вами полностью согласна, вне зависимости, мне кажется, от партии. Пахнет чудесно. На посуде запах не остается. Артикул 1.95 Безопасная. С нуля можно деткам. Ну, в общем нареканий к нему никаких я как-то жаловалась девчонкам на то что у меня сухие руки и многие девочки мне не многие, но несколько девчонок написали что это средство сильно сушит руки девчонки если замеш... замечали напишите пожалуйста потому что я мою посуду без перчаток у меня жутко сухие руки но я как-то не соотносила это именно со средством для мытья посуды фаберлик а я исключительно им пользуюсь уже больше года точно наверное да если кто-то замечал напишите пожалуйста что руки сохнут да? следующий продукт девчонки это гель для душа это у нас линейка не знаю какая линейка не написано здесь а я уже не помню они редко у нас бывают в каталогах и все больше по распродаже и может быть их уже и вообще вывели потому что он у меня стоял очень давно это балийская идиллия молоко кокоса и гибискус артикул 84 36 этого геля для душа это действительно гели они такие прозрачные с легким оттенком этот был вообще прозрачный я брала его по распродаже сроком годности мне кажется давно за копейки и там оставалось еще два-три месяца до конца срока годности а он пришел и уже пах очень прогоркла он ужасно прогоркла пах и пахнет до сих пор эта баночка поэтому я его доиспользовала скажем так для мытья кошачьих принадлежностей. Именно для этих целей я использую средства, которые мне не подходят. И даже здесь, если, если бы не было вот этой прогорклости, даже если ее убрать, мне аромат не понравился. Девчонки, я из этой линейки, если она еще есть, правда, ничего больше брать не хочу. Закончилось Сти... любимое средство для интимной гигиены. Г гиены. Закончилось средство для ежедневной интимной гигиены из линейки Эксперт Фарма. Это косметевтика. Гипоаллергена, содержит молочную кислоту, подходит для ежедневного применения. Да? Артикул. 1640 мне очень нравится это средство я им тоже уже наверное год практически пользуюсь не хочу на ни на что менять сейчас взяла на мусс была скидка в формате муса этот продукт ну и к мусу пока тоже нет никаких нареканий Потому что на некоторые продукты, там, Эйвона или другие из масс-маркетов, у меня бывают раздражения прям. А здесь все супер, все прекрасно. Оно вот такого вот белесого цвета, расход у него небольшой, очень деликатный, нежный, аромат еле уловимый. Он, знаете, такой аромат чистоты. Выкидываю уже эту злосчастную биомику, посмотрите, сколько я использовала. И не хочу даже брать ее в перевыпуски. Хотя, девчонки, многие писали мне, что гель классный, действительно классный. Ну, не знаю, не хочу, девчонки. Вот честно, артикул 1244, здесь 300 мл, я ее тупо выкидываю, потому что применения ей больше нет. После использования этой мицеллярной воды у меня стали жутко, как сказать, чувствительные веки. Прям вот возле глаз, прям вот восстанавливала недели две, наверное всякими кремчиками, там деликатными средствами. Но это ужас какой-то. Мы, Фаберлик, получается подопытные кролики. Да? Они выпустили вот эту вот гадость, яд для нашей кожи. Потом, ой, вы знаете, вы можете этот продукт сдать. Мне просто не хотелось заниматься этим на пункт выдачи, идти, сдавать и так далее, вернуть. Он на самом деле жуткий. Вы можете его сдать, мы перевыпустим. Спасибо вам за это, Фаберлик, за то, что вы на нас испытываете вот такие вот ужасные средства. Поэтому я не в перевы Выпущенной серии не вообще не хочу больше брать из этой линейки ничего. Тушь для бровей, новиночка э, относительная Glam Team, да, взяла уже вторую, безумно рада. Эту отправляю на заслуженный отдых, хотя здесь достаточно много еще продукта, и она хорошо красит. Я сегодня вот красилась ей, но сегодня ее выброшу, потому что пришла новая, хочу уже краситься новой. Это прослужило два месяца, никаких вообще к ней нареканий. Сейчас поближе покажу вам кисточку. Вот, девчонки, вот. как выглядит кисть силиконовая очень удобно прокрашивать и кстати девочка одна писала что э, у нее это тушь но только одна правда так вроде ей все довольны никто больше мне по крайней мере ничего не писал создается со второго слоя комочки на кончиках ресниц я не знаю девчонки может быть конечно зависит и от ресниц все-таки от исходного материала тоже много зависит но тем не менее и то, что набирает много продукта и всегда приходится как бы его вот так вот вот убирать у меня с этим проблем никаких не было с комочками я в три слоя могу ей накрасить никаких комочков на кончиках ресниц у меня нет и не было даже в 4 могу хлопы ресницами взлетать девчонки писали кто-то мне написал из девочек муж сказал что я нарастила ресницы это действительно так они нереально крутые они длинные они хорошо разделенные они не склеиваются они слегка подкручены то есть вот прям по всем параметрам взяла вторую и пока планирую пользоваться именно этой тушью Артикул ее 52, 48. Мой любимый бальзам, гладкий с пяточки, закончился. Я взяла уже два в запас. Опять у нас в этом каталоге, во втором распродаже на средства для ног из линейки Эксперт составит... Фарма». Да, очень много глицерина, 30 процентов. Они пишут, да? Я, девчонки, использую это средство и как крем для рук на ночь, иногда и на день, потому что жутки, жутко они у меня сухие. А стопы вообще у меня в идеальном состоянии с тех пор, как я пользуюсь вот этим вот продуктом. Я его обожаю, уже прям... Не представляю без него свой уход за ногами и за руками. А Кто-то из девчонок мне писал, что используют, используют даже как масочку под глазки. Вы знаете, у кого сухая кожа, а возможно уже и появились какие-то возрастные или мимические морщинки вокруг глазок, да. Вот она посоветовала а прям вот это средство плотненько так наносить, да, а потом убирать там, смывать, либо стирать там спонжиками, да, кому как удобно. Я обязательно тоже попробую протестировать так. Вообще, великолепный продукт. Для него, мне кажется, найдется масса применений. И я не знаю, мне кажется, он никого не должен оставить равнодушным. Артикул 1.6.6.1. Сейчас хорошая цена во втором каталоге. По-моему, там желтые ценники. Я взяла 2.5 в запас. И вам очень советую хотя бы один раз попробовать. В детской линейке Техно Кит закончилась у нас вот такая зубная паста 6 плюс с грушей. Артикул ее 23.59. Она классная. Она тоже мне очень нравится безумно. Такая зелененькая, пахнет грушей, грушевым, знаете, таким лимонадиком. Я хвалю всегда эти пасты. Кто-то мне писал, что что-то там в их составе не так, не знаю, все нормально. Я чистила этой пастой сама, и ребенок чистит уже тоже практически год. И уже рассказывала вам о том, что на приеме к стоматологу мы попали к стоматологу, да, и профилактический осмотр сказал, что зубы в идеальном состоянии, все белые, чистые, нигде нет ни налета, ничего. Хотя у меня у многих знакомых как бы уже деткам делали пломбы, да, нам шесть с половиной лет но это все, конечно, генетика, зубы это всегда девчонки генетика, поэтому если у вас хорошие зубы у вашего супруга, то, скорее всего, у ребенка будут хорошие, но тем не менее следить за ними все равно надо. Эта паста прекрасно удаляет зубной налет, который образуется, да, в течение дня вечером почистите языком вот так по зубкам провели, они чистые, гладенькие. Как проверяется эффективность пасты? Да, для себя можете так проверять и для ваших деток зубную пасту тестировать. А мы чистим зубы один-два раза в сутки. Сутки, не больше лучше даже один нам рекомендуют так стоматологи а после других приемов пищи мы пользуемся ополаскивательно. зубы чистим вечером после того как у нас было много приемов пищи до да, зубки почистили и на следующий день еще да они должны оставаться гладкими если у вас налет на зубках значит эта паста вам не подходит нужно ее сменить вне зависимости от того что вы кушали пили хорошая зубная паста она должна хотя бы 12 часов на ваших зубках вот этот весь налет контролировать, он не должен появляться. Закончился очередной дезодорант Цельсиус мужской, да, артикула 0529, он классный. Мне нравится, я часто... Все, пустой. Часто мужа его беру по э, Фаберлик-клубу, по-моему, за 15 баллов, если не ошибаюсь, девчонки он там стоит. Э, есть смысл, хватает относительно надолго. Он антипреспирант, то есть он нормально защищает от пота и в то же время у него классный аромат. Мне очень нравится. Такой прям мужской, интересный. Закончился у Рально. меня из линейки Аксиологи вот такой восстанавливающий активный спрей легендарный кислород. Не зря мне девчонки писали попробовать его взять, потестить. Артикул его 0256. Я себе к лету, к теплому сезону обязательно возьму еще один такой продукт. Мне очень понравилось на самом деле. Он освежает, он не создает какой-то липкой пленки пахнет как а, вся линеечка аксиолоджи вы знаете мне нравится на самом деле запахи аксиолоджи опять какой-то вот я чувствую здесь запах чистоты он еле уловимый слегка слегка я наносила и под маски я еще знаете как использовала когда делаю альгинатную или глиняную маску мне девочки советовали да если начинает подсыхать разбрызгивать и прям подаль под альгинатную маску я наносила вот этот вот спрей не могу сказать, что он творит какие-то чудеса с вашей кожей, но как тоник, как тонер, он очень даже неплох. А на лето вообще красота. Девчонки мне рассказывали, что они хранят летом в холодильнике, да, да, в принципе и не летом, можно зимой. Это очень полезно для кожи. Холодненький спрей на лицо бодрит, кровеносные сосуды начинают работать, кровь поступает к лицу, обновление клеток и так далее. Но, в общем, как и протирание льдом, так и распрыскивание холодного спрея на лицо – это очень классно. Поэтому, скорее всего, обязательно, если его не выведет Фаберлик, а он любит выводить хорошие продукты, то возьму еще к лету. Девчонки, без грамм сожаления, выкидываю из линейки Ультра Грин крем-актив для лица 6 в 1. Все-таки это подростковая линейка, зря я туда полезла. Я искала Фаберлик, матирующие какие-то продукты, матирующие крема. Оказывается, их Фаберлики просто-напросто нет. Очень жалко, прям я не знаю, надо всей толпой, у кого жирная комбинированная кожи писать а, в службу поддержки, потому что, ну, нет в Фаберлике матирующих кремов, за исключением кислородного баланса, да. Дневной крем, он, да, матирует. Мне, кстати, он понравился, я его долго использовала, он слегка матирует. И все. и прям вот питание, насыщение вообще дофига, матирования нет. Брала тоник из этой линейки, он у меня еще, по-моему, стоит мицелляркой, пользовалась тоже, не матирует вообще абсолютно ни грамм. Этот крем тоже не матирует, и почему-то на моем лице он расширяет поры в Т-зоне. Вроде нанес, все нормально, проходит минут 5-10, поры расширены вот такие огромные. То есть он мне конкретно не подошел, артикулу 0879. Девчонки писали, что для их... Деток, да, подростков очень подходит, и это замечательно. Это супер, избавляет от прыщей. Лицо дело чистым, но у меня нет прыщей, я брала его немножко для другой цели, нормализует функцию сальных желез, успокаивает раздраженную кожу, снимает покраснение, выравни... матирует мгновенно и на целый день. Это, девчонки, пятый пункт это просто брехня. Это просто брехня. Увлажняет кожу, да, он ее не пересушивает. Может быть, и нормализует функцию, и подсушивать, может быть, ваши прыщички, может, да, подростковые, и успокаивать. Но он не матирует. Это вот точно брехня, могу вам смело сказать. 0,879, по-моему, да. Я вам сейчас покажу, как он выглядит. Здесь масло маноки Депантенол, не знаю. Я очень сомневаюсь. Он такой светло-зеленого цвета. Вот так, девчонки, он выглядит. Это такой гелеобразный При продукт. При разнесении по коже впитывается довольно быстро. Ну как быстро, минут пять. И поэтому, девчонки, если вы тоже ждете от этой линейки матирования, не тратьте свои деньги, не берите. Пусть ей пользуются те, кому она предназначена, подросткам и так далее. И еще один продукт, девчонки, вам покажу. Это вот такой вот эликсир, варио. Номер два, это аквалифтинг. Он, девчонки, потрясающий. У меня есть сейчас еще в использовании сияния. А аквалифтинг мне нравится больше. Вот прям... Как-то, мне кажется, кожа после него становится действительно упругая. Я его смешиваю с дневным кремом и наношу на кожу. Иногда могу просто как сыворотку да, капнуть на лицо, разнести по коже и сверху кремом. Так тоже допускается. Я знаю, что служба поддержки на вопросы по поводу нанесения отвечала, что да, так можно наносить и как сыворотку. Здесь осталось у меня буквально на одно применение. Артикул его 0165 доберется здесь кстати пипеточка не достает до дна это очень плохо и неудобно и поэтому чтобы добрать продукт до конца придется постараться проще девчонки вот так вот вылить на э, на руку из баночки пипетка наверное вот настолько до дна не доходит вот как выглядит продукт он слегка слегка такого зелененького цвета сейчас я вам покажу на руке Поближе. Вот, девчонки, вот. как выглядит эта субстанция. Вы знаете, вот на ощупь она немножко масляная, но она так быстро впитывается в кожу и делает ее такой упругой. У нее вот такие подобные средства даже еще пока не встречались. Вот, девчонки, разнесла, и все, она впитывается прямо на глазах. На Здесь глазах. нет никаких светоотражающих частичек, которые есть а, в эликсирчике сияния. Они там действительно есть. Но эффект от нее мне нравится больше, чем от сияния. Поэтому, когда бью сияние, еще хочу взять аквалифтинг. лифтинг. кстати, обалденно очень пахнет, но аромат еле уловимый. Тоже такой свежести, чистоты. Единственное, что, девчонки, будете наносить на кожу, даже когда смешаете с кремом, впитывание прямо моментально. А если самостоятельный продукт, то прям капнули на лицо, да, и быстро-быстро разносите по коже. Иначе начнете пока разносить вот здесь, уже впитается, и а, не хватит на другие участки лица, и получается будет большой расход у средства. Оно впитывается моментально, никакой липкости, никакого дискомфорта на лице не оставляет. Но, ну, может быть, в первые секунды 30 какая-то вот липкость, и она моментально проходит. Продукт действительно стоящий, Фаберлик. вот за эту линейку варю. Спасибо, мне пока оттуда нравятся все средства, и вам рекомендую рекомендую попробовать ну Вот и все мои хорошие. хорошие вот такой обзорчик у нас сегодня с вами получился я надеюсь что была вам полезна если это так обязательно ставьте лайк не забывайте под видео подписывайтесь на мой канал впереди нас ждет много интересного я вас очень всех люблю и прощаюсь с вами до следующих видео